Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я Белыч и как вы знаете несколько дней назад вышло мое видео о рынке плат на чипсете B660 под DDR4 память, где я обещал вам сделать аналогичное видео, но уже о платах под DDR5 память. Так что сегодня о них мы и поговорим. И да, в видео о ddr 4 платах я уже рассказывал о том, что мы оцениваем платы не за внешний вид и не за бренд, ибо это дилетантство, а анализируя их систему питания, компоновку разъемами и фишками, и, конечно же, цену. Также там я еще раз объяснил, из чего состоит эта самая система питания материнской платы, что в ней делают фазы и цепи питания, почему это не одно и то же, и почему даже для простых процессоров типа 12400 или 12600, желательно брать плату с хорошей системой питания. Дэв да, процессор работал на максимальных частотах, а зона питания материнки не горела огнем. Так что сегодня под видео, повторяя все вышесказанное, я не буду. Если вам интересно, то послушайте начало предыдущего видео, все тайм-коды будут в описании. Единственное новое, что будет тут, это новая табличка с данными по платам. Теперь в ней будет 14 плат из примерно 20 существующих в мире. Это все платы под пятую 5 память на чипсете B660, которые хоть раз засветились в магазинах России. О том, как пользоваться данной таблицей и что есть что в ней, я уже рассказывал в предыдущем ролике. Единственная новая графа, которую я тут добавил, это возможность разгона процессора по шине, за счет наличия встроенного в плату бесельки генератора. Эта опция дает возможность разгонять процессоры даже с заблокированным множителем, то есть без индекса K или KF, на платах B660, которые изначально под этот самый разгон задуманы не были. Остальные же графы, в принципе, остались без изменений, так что давайте не терять время, а переходить к разбору рынка и выявлению в нем лучших и худших образцов. И да, сразу скажу, что с рынком b 60 вообще творятся чудеса, ибо почти все платы исчезли из продажи в России. Но с платами DDR5 ситуация обстоит еще хуже, чем с DDR4 собратьями. При том, что по DDR5 были сделаны в основном удачные варианты, найти их продажи в России довольно сложно. Но ситуация, как вы понимаете, может поменяться, она меняется каждый день, поэтому давайте ориентироваться пока что на западные цены, а там уже увидим, что будет. Итак, начнем мы с того, что рассматривать рынок DDR5 плат на чипсете B660 мы будем с точки зрения двух аксидентов. Редактор во-первых, нет смысла покупать плату на B660, если есть возможность взять такую же аналогичную хорошую плату на Z690. Хорошие платы на Z под DDR5 память сейчас стоят где-то от 30 тысяч, так что желательно брать B660 все-таки несколько дешевле. Ну и во-вторых, нет смысла брать подобные платы под процессоры типа 12400, 12600 или тем более 1280. 100, во всяком случае на постоянку. И вопрос этот дорогой DDR5 памяти в сравнении с DDR4 небольшой, а вот переплата за нее достаточно существенная, так что при маленьком бюджете эти деньги лучше вложить в более мощный процессор или более мощную видеокарту, а брать DDR5 память стоит уже в более дорогие сборки и в первую очередь с целью оставить память на будущее. Поэтому, друзья, оценивая платы, мы будем смотреть, чтобы они нормально работали именно с топовыми процессорами, то есть 12700 и 12900. И обзор всего рынка мы начнем со стендарта TX-сегмента, то есть стандартных полноразмерных плат. Он у нас представлен четырьмя платами, это Asus и AEF Gaming, MSI Tomogafk и Gigabyte Aorus Master. Все плюс-минус хорошие и при лакомой цене можно взять в принципе любую, но и отличия в них все-таки есть. На третье место я тут поставил Aorus Master, у него стоит десятифазный контроллер OnSemi NCP81530, который управляет сразу 17 мосфетами NCP302-155, 16 идет на питание процессора и 1 на питание видеоядра. Мосфеты вообще рассчитаны на 55 ампер тока, но при работе на небольшой частоте, скажем в 300 кГц, они могут осилить и 60 ампер, понятно что с соблюдением температурных лимитов. Итого мы имеем 8 плюс 1 фазу питания и 16 плюс 1 цепь с применением, конечно же, распараллеливания. И в целом неплохие температуры на зоне питания даже с процессором 12900. По оснащению платы имеется 3 m 2 и все с радиаторами, верхний даже с двойным, Два идут с поддержкой PCI-Express 4.0 и 1.3.0. Есть 4 SATA разъема, все нужные колодки USB, две второго поколения, 1 3 и одна под USB Type-C. Разъемов под вентиляторы h 8 штук, плюс по два адресных и два обычных разъема под подсветку. Стоит 2,5 гигабитная сетевая A225V от Intel, Wi-Fi модуль шестого поколения Intel x 201 и звуковая карта mlc 1220 топ предыдущего поколения с экранированием от помех. BIOS флэшбэк, индикаторы ошибок и даже многофункциональная кнопка на теле платы, функционал которой вы можете определить самостоятельно. Единственное, что в предыдущем видео я говорил, что она умеет сбрасывать настройки BIOS, но, как оказалось, нет не умеет. Вот такой вот маленький минус. В чем же еще минусы мастера, спросите вы? Ну, во-первых, слот PCI-Express X16 под видеокарту работает максимум в режиме PCI-Express 4.0, в то время как у многих Конкурентов в режиме 5.0. Но это, как я и говорил, не так критично. И навряд ли даже с будущими топовыми картами или картами с урезанным количеством линий PCI, вы заметите существенную разницу. Ибо все-таки это PCI-Express 4.0 и он достаточно быстрый. Также в минусы мастера мы запишем BIOS, который чуть хуже, чем конкурентов, цену и наличие в магазинах. Найти мастер сложнее всего, а там, где он есть, он стоит дороже остальных. Причем, как по мне не обосновано дороже поэтому если на него не поставлена какая-то лакомая цена то лучше рассмотреть несколько иные варианты например мы сайтом агаф который я поставил на второе место у MSI Магавк стоит 20-канальный контроллер RA229132 от Интерсил Renesas Работающий в режиме 12+1. Он управляет таким же количеством MOSFETов ASL99360 на 60 А каждый от собственно той же фирмы Итого имеется 12 плюс 1 прямая фаза питания и такое же количество цепей питания Что очень даже хорошо Ну и как вы понимаете использованы компоненты от Interseal Renesas одного из трех лучших производителей всей начинки для материнских плат. Как итог, данная плата в нагрузке показывает одни из лучших температур. Время греется всего до 83 градусов с процессором 12900K и до 64 с процессором 12700 по разъемам у данной платы все в целом так же как и на мастере аналогичное количество M2 с радиаторами правда двойного радиатора нету но зато есть быстрозажимные крепления, имеется аналогичное количество USB колодок разных версий, 6 SATA разъемов 7 разъемов под вентиляторы по 2 разъема под адресную и обычную 12 вольтовую подсветку индикаторы ошибок 2.5 гигабитная сетевая от Realtek и звуковая LC1220 правда в этом случае без экранирования в общем полный комплект всего и в достаточном количестве плюс тут стоит новый wi-fi адаптер на x210 под wi-fi 6 с повышенными скоростями хотя кто-то из подписчиков писал что у томогавки оказался старый 201 из минусов стоит отметить что нету bios флешбека и как и у мастера разъем под видеокарту работает максимально в режиме pci express 4.0 в остальном плата чуть ли не идеальная а bios все-таки несколько лучше, чем у Гигабайта, и она уступает, как по мне, лишь одной плате, это Asus B660 Gaming F. Да, Gaming F это одна из немногих плат под DDR5 память с имеющимся бесельки генератором и возможностью разгона процессоров, в том числе и заблокированным множителем. У Дербауэра есть даже видео о том, как это сделать. Систему питания у Gaming F стоит контроллер sp 2120 точно неизвестно на какой контроллер Asus прилепила свою маркировку, но это точно не их производство и точно, будет тут что-то хорошее, то перемаркировку бы никто не делал, а оставили бы оригинальное название. Но при этом контроллер работает в режиме 8 плюс 1 и управляет, конечно же, через распараллеливание сигнала сразу 17 мосфетами, 16 штук AOZ-5316NQI 55 ампер от альфа и омега идет на питание ядер процессора и один CX643 на встроенное видеоядро в итоге мы имеем неплохие температуры на зоне питания даже с процессором 12900 Количество M2 разъемов тут, аналогичное мастеру и томогавку, все на быстрозажимных креплениях и верхний с двойным радиатором. Также имеются 4 SATA разъема, такое же количество USB-колодок как и у других, 7 разъемов под вентиляторы и 4 разъема под подсветку, 3 адресных и один обычный. Для интернета используется 2.5 гигабитная сетевая i225 и Wi-Fi адаптер 6-го поколения iX201 тоже от Intel. Помимо биосфлэшбека есть уплаты на задней панели и кнопка сброса настроек биоса, что в купе с разгоном процессора и действительно хорошим биосом делает ее лакомым кусочком для энтузиастов. Плюс слот PCI под видеокарту тут работает уже в режиме 5.0. И стоит новая звуковая ALC4080 с усилителем svt sv 3 h 712 И да по просьбе одного из подписчиков нужно сказать, что некоторые сталкиваются на этой звуковой с проблемами со звуком. Хотя есть масса вариантов, как часть проблем все-таки можно решить, и надо понимать, что со звуковыми и сетевыми периодически на материнках творится полная дичь. Ничего нового в этом нету. Обычно спустя годик в биосе или дровах большую часть проблемы исправляют. На худой конец никто не мешает купить вам отдельную простенькую звуковую. Если не брать во внимание эту проблему, то в целом в плате можно сказать, что все плюс-минус идеально. И при этом она стоит не сильно-то дороже конкурентов. Брать ее стоит, если нужен разгон 12700 или 12900 без индекса K по шине, или если ценник существенно ниже, чем у хороших плат на Z690, в таком случае ее выбор вполне оправдан. Но вы спросите, а почему же в топ не попала, скажем, Gaming-K, ведь у нее почти такая же система питания и компоновка, хоть и нету разгона процессора. Да, друзья, почти, но не до конца. Она сделана немного проще, чем обозначенные платы, хотя при низкой цене или отсутствии альтернатив ее тоже можно взять. Но все же я считаю, что лучше обратить свой взор на другую плату, стоящую столько же или даже меньше, имеющую почти такую же систему питания, и при этом, как и Gaming F, имеющую возможность разгона процессора. Речь идет о Asus Gaming G из сегмента Micro ATX плат. Давайте сейчас в микротеис сегменты переместимся и разберем все плюсы и минусы данной платы. Контроллер у нее стоит тот же, что и на старшей модели, это ASP-21.2.0, работает он в режиме 6.1 и управляет 12 мосфетами SIG-654 на 50 ампер каждый и одним SIG-643 на 60 ампер, который идет на встроенное видеоядро. Итого имеем систему питания 6 плюс 1 фазой и 12 плюс 1 цепи питания, почти аналогичную геймингу A. Температура этой системы питания, согласно тестам, тоже очень даже неплохие, даже с топовыми процессорами. Но ну, а что касается оснащения, то оно аналогично старшей F-модели. Единственное, что тут у нас два PCI-Express 4.0 M2 накопителя, третий бы просто не поместился. Быстрозажимные крепежи у них есть, а у вот двойных радиаторов к сожалению, не завезли. Плюс имеется 4 разъема под вентиляторы, вместо 7 у топовой модели. Звуковая стоит старая проверенная LC1220 с таким же усилителем от Cabitch. Ну и нету кнопки для сброса биоса, В остальном она один в один повторяет топа. Так что брать ее, я считаю, очень даже стоит. Ну а если вы ее не найдете, то на втором месте есть вариант от MSI. Это B660M Mortar. Она и таки идеальный вариант, когда взяли дорогую Томагавк и уменьшили его, не внося существенных изменений в систему питания. Хотя, как мы знаем, на многих платах делают не так и маленькие M модели вообще ничем не похожи на большие. Как итог, в данной плате мы получили Де-факто такую же систему питания Как и на Томагавке, И температура врм соответственно Тоже почти аналогичные, Порядка 67 градусов с 12700 И 87 с 12900К Да, конечно, кое-что тут упростили По сравнению с томогавком Тут поставили только два разъема PCI-Express 4.0 Хотя этого обычно хватает И все разъемы тут, конечно же, с радиаторами Поставили более простой Wi-Fi модуль AX201 но вы навряд ли опять-таки почувствуете разницу, поставили более простую звуковую LC1200, уменьшили количество разъемов под вентиляторы до 4 штук, но в остальном плата осталась такой же и получился вполне неплохой, сбалансированный и довольно бюджетный продукт. Что же касается остальных плат в микро сегменте, то они либо не продаются в России, никогда не продавались, либо не удовлетворяют нашей главной аксиоме и плохо показывают себя с топовыми процессорами 12-го поколения. А значит, как я и сказал, по моему личному мнению, смысла брать их нету. Так что нам осталось обсудить лишь один сегмент, это сегмент мини-ITX плат. Тут у нас лишь один вариант от Asus, это B660i Gaming Wi-Fi. И поскольку я сам работал с данной платой, то скажу вам, что ее VRM довольно серьезно греется с процессором 12700. Без обдува, в небольшом корпусе, как вы понимаете, берут ее под небольшой корпус, но у меня температуры в тестах уходили за 100 градусов и пришлось ставить до похлаждения. Причина крайне простая. Питание не самое лучшее. 8 плюс 1 фаза и 8 плюс 1 цепь на том же контроллере на sp 2120 с мосфетами на 60 ампер. Так что взять ее в теории можно, но не по 12900. Пихать ее нужно только в хорошо продуваемый корпус и желательно поставить вентилятор рядом с VRM, то есть рядом с системой питания. Тогда ее температуры придут в некую норму. Однако назвать ее идеальным вариантом, как вы понимаете, я лично не могу. И в мини-это их сегменте на DDR5 памяти лучше посмотреть все-таки варианты на z чипсете ну у меня на этом все друзья, если решите прикупить себе какую-то из плат на DDR4 или DDR5 памяти, то ссылки на все обозначенные модели будут в описании. Все их плюсы и минусы я в целом обозначил в данных двух роликах, так что дальше выбор остается за вами. Ссылки я даю на CityLink, там довольно большой ассортимент, есть доставка товаров и порой проходят разные скидки и акции, позволяющие купить что-то по довольно выгодной цене. Ну и помните, что CityLink это магазин не только компьютерного железа, там каждый сможет найти себе что-то на свой цвет, вкус и кошелек для работы дома и быта, так что переходите, выбирайте и покупайте. Ну а с вами как всегда был Белыч, подписывайтесь на нас на YouTube, в наших соцсетях, подписывайтесь на дзен, тут опять поговаривают, что YouTube могут закрыть, так что чтобы быть в курсе событий, лучше подпишитесь на альтернативы. Всем еще раз спасибо, всем удачи и до новых встреч.